сказали, что Клаверов в кабинете. Генерал, они там. Сегодня их происходительства, доклада не будет. Один яс. Да вы кто такие? А вы кто такие? Я ихний чиновник. А я ихний товарищ по школе. Скажите, пожалуйста, что у Клаверова очень много занятий? То есть теперь? Нет, вообще. А -ха -ха. Как же, скажешь, у нас одних входящих тысяч пятнадцать через их руки проходит, Машины изрядная. Да, чести слава Клаверову. Достиг-таки, а приятно иметь такого товарища по школе. А это точно. А только позвольте вам доложить, что в генеральском чине узы товарищества не то чтобы совсем ослабеваются, а как бы в туманном виде представляются. Не смею, конечно, утверждать, а ей Бог так. Да, я так давно расстался с ним, что правый не знаю. Скажите, вы близко знаете Клаверова? Помилуйтесь, с каждой отрасли, по квартире и все такое. Позвольте быть с вами откровенным. Да-да, сделайте милость. Вот вы изволите их Клавером называть. Ну, а мы, признаться, от фамилии так этой давно отвыкли. Все больше ваше превосходительство, да, господин директор, даже и мысль словно не дерзает назвать иначе. Ах, вот как. А то как же. Вот возьмем, к примеру, и то. Изволили вы пожаловать к их превосходительству и прямо в кабинет? Вы, стало быть, думаете, что нужно было бы обождать передний? Не лишний -с. Так вы думаете, что его превосходительству будет неприятно, что я вошел прямо в кабинет? Нет, не то, чтобы неприятно. Упаси боже, они видео этого не покажут. А так, знаете, могут при случае припомнить. Не выскажут, знаете, всего, да и начнут действовать дипломатически. Слово Эрс каждому слову прибавлять. Не усил государем обживать. Одним словом убьют человека мерами даже самыми учтивыми. Да вы из губернии? Да, я из Семиозерска. Место дальнее. В губернии известно насчет этого просто. Там промежду себя все целование, целования да милования. Ты, муншер, ты, муншер, следственно и идут в кабинет не спросят. Черт возьми, однако как скверно долго не бывать в Петербурге? Совсем все обычаи перезабудушь. А их помнить необходимо. -с. Я вам скажу откровенно, у нас насчет этого такое понятие. Покудовый человек находится там, он не Иван, не Сергей, не Петриков, не Свистиков, он проситель. Проситель первый, проситель второй. Все одно, как на театре, поселянин. Поселянин первый, поселянин второй. Тогда. Вы извольте только принять во внимание, что они генерал. Да и генерал ты молодой так сказать, сугубой Старых-то, пожалуй, за двоих постоять. Ба, кого я вижу, Бобарев. Откуда ты, эфирожитель? Из Семьозерска я сегодня только приехал. Ни у кого еще быть не успел. А генерал все-таки к первому. Дельно. Клаверов не выходил? Шут. Ты у Клаверова служишь, На Бойкин. У Клаверова он многих из наших привысил. Да, Моншер, этот человек пойдет далеко. А в этом отношении просто неутомим. Уж не думаешь ли и ты к нему? Хотелось бы. В Семиозерске-то должно быть наскучило. Да и вправду сказать, служить в наше время в провинции ужаснейший анахронизм. У тебя такой чин? коллежской советник. Да, кушание неважное. Совсем плохогроз. Шут. Однако позволь тебя познакомить, Бобрев. Свистиков. Экзекутор. Он же казначей. Он же смотритель дома. Устал быть, с точки зрения ватарклазетов человек совершенно неоцененный. Это единственный осколок седой древности, который остался в нашем ведомстве. Все остальное, могу сказать, подобрано человек к человеку. Ну да, это в сторону. Сам все увидишь. Поговорим лучше о тебе. Это отдельно, что ты собрался к нам. Только я должен тебя предупредить, что тут не обойдется без труда. Да может быть как-нибудь при содействии добрых товарищей. Все это очень может быть. Но главное все-таки не зарываться мечтами. Черт возьми, однако скверно будет, если... Придется опять возвращаться в Семиозерск. А ты, Чай, там и распрощался со всеми? А Это бывает. Когда я служил в холопы, у нас председатель 10 раз прощался. И 10 раз здоровался. Пока не прихлопнул его паралич. Там по Однако я не спросил тебя еще, что заставляет тебя покинуть милый Семиозерск. А Просто ли надоело шататься по губерниям, или есть еще какая другая причина? Но я право не знаю, как и сказать тебе. И надоело, и... Неприятности кое-какие по делам вышли. А? Неприятности? Это серьезно. Да там несколько отдельных мнений по делам подал. А ты подаешь отдельные мнения? Так вы подаете отдельные мнения. Представьте, свистиков вас не спрашивают. Пардон, Моншер, но я считаю, нужен тебя предупредить, что эти отдельные мнения большая глупость. Если возможно, чтоб Клайверов об этом не знал, то ты как-нибудь устрой. В наше время, Моншер, необходима дисциплина, а не мнение... Я, напротив, думал откровенно высказать Клайверову все. Сохрани тебя Бог. Ты не понимаешь людей, Моншер. Или лучше сказать, ты не понимаешь времени. Клаверов прежде всего дитя своего века. Хорошо, но я же первый, набойкин, Мой предместник, тоже из наших, сплошь и рядом <с> подавал мне. Времена другие, Моше. Теперь нам не до подробностей, которые должны сглаживаться, улаживаться сами собой. Теперь у нас в виду система и ничего больше. Да, но насчет самой системы могут существовать различные мнения. Никаких. В сфере бюрократии и дисциплины есть сама по себе система. Ты исполнитель и ничего больше. Клаверов это понял, и потому он стоит так высоко. А будет стоять еще выше. Он никому не противоречит и ни с кем не спорит. Вот, любезный друг, жизненное направление нашего времени. Это и прежде бывало. И прежде были люди, которые беспрекословно исполняли все, что им приказывали. Прежде на первом месте была преданность лицам. Нынче на первом месте преданность системе. Ну, рассказывай, рассказывай, что же ты там делал в этом милом семействе, что я там делал? Женился, например. А, женился? Что ж, это дельно. Хотя, он турнул свой день, немного мешает. А жена хорошенькая? Да я не знаю. Об этом не говорят. Ну да, значит, что хорошенькая. Что ж, это не дурно в наше время, Мошер. Хорошенькая женщина? у очень много может сделать. Хорошенькая женщина в другой раз жизнь человеку может даровать, Павел Николаевич. вы, господа, тут об хорошеньких разговариваете. И все, верно, этот злодей свистиком. А кого я вижу? Откуда ты, эфир житель? Клавиров. Ваше превосходительство. Да, Баборов, превосходительство. Впрочем, я надеюсь, ты, как старый товарищ, отбросишь все церемонии в сторону. У вас, Иван Михайлович, все благополучно. Все благополучно, ваше прессительство. Нового ничего нет. Нового ничего нет, ваше прессутельство. Ну и прекрасно. Женса, ваше превосходительство. — А там были кажется только что оттуда не изволили принимать в изящнейшем неглиже. А у вас, я думаю, что глаза разбежались. Нет, Павел не разбежались. <свят> не потому, конечно, что предмет не был кого достоин, а потому что завсегда понимаем, что здесь наше начальство. <свят> и потому нам не разбегаться следует, оберегаться. Ну, а про князя не спрашивали? <свят> как же? вчера после театра изволили заезжать и были очень милостивы. Изволили утвердить постройку за Артамоновым. Эта Клара просто сумасшедшая. Не столько сумасшедшая, сколько плотоядная. Еще обещались определить на Рукавникова на месте Пичугина. Однако это странно. Я скажу, я буду протестовать. И откуда они бегут этих на Рукавникова? А какие они деловые, ваше превосходительство? Даром ж ты хорошенькие. А что? Так ну, что с. Сидят и чай кушают, а сами высчитываются. Артамонов, говорит, 50 тысяч подарил. Да еще вдоль взять обязался. Тут, говорит, по крайней мере, 50 тысяч. А горлышки-то у них беленькие прибеленькие, даже парфоровые есть. Однако все это ужаснейшая мерзость. Как видно, ты открыто мою с красавицей. Бумаждите, Иван Михевич, Порфей Порффе приказ осталось. Да, оставьте. Знаешь ли, Набойкин, что все это ужасно скверно? Охота тебе думать об этом. И какое тебе дело до отношений князя к какой-нибудь Клари? Во-первых, ты ошибаешься. Она не какая-нибудь, а Клара Федоровна. Знаменитая Клара Федоровна, которой болтает весь Петербург. Во-вторых, дела, которые она обделывает, идут через мои руки. А в-третьих, этот нарукавник, которого мне суют, это уж просто ни на что не похоже. Ну, шар наше положение. Кто же это, Квара? Покуда это то, что называется сила. Говорю, покуда, то есть до тех пор, пока не шибет ее Клаверов. Вот до чего нас довели. Однако, сознайся, Клаверов, что она все-таки прелесть женщина. Да, не дурма. И когда-то вы были страшные приятели. от то она теперь терпеть меня не может. Ну да, впрочем, поживем... Увидим. А я бы на твоем месте соединял полезное с приятным. Да нет же нельзя. Пойми, что я должен смотреть в будущее. Кто может поручиться, что князь прочен? В нынешнее время дети мои ужасно быстро съедают людей. Да, сегодня Бог, а завтра где ты, человек? Так кажется, Бобриев? Не совсем, но почти так. Люблю старика Державина, а еще больше люблю старика Крылова. Ну-ну, ну. Восхитительно. Господа, а чего нет теперь таких поэтов? Ну, слушай, Набойкин, может быть, оставишь нас в покое со своей литературой, а? Черт возьми, это Клара. И этот старикашка, который никак не хочет понять, что нынче совсем не такое время. Ну, представьте себе мое положение. Недалее, как вчера, встречает меня на Невском Шалимов и говорит: "Нам известно, что постройка остается за Артамоновым. Мы уверены, что будешь протестовать". Да, мы а. до чего мы дожили, а? Я все-таки не понимаю тебя, Клаверов. И я году три тому назад не понимал. Но теперь к несчастью понимаю. Да, дети мои, нужно ужасно много ловкости, чтобы пробалансировать подобное время. Да, все так перемешалось, что даже самый проницательный человек не сможет определить, где будет сила. Мы, люди молодого поколения. Не оторвавшись от стариков, <свят> сами служим лучшим тому доказательством. Ну, года три тому назад, кто бы мог подумать, что мы будем иметь... Да! <свят> <венец>, <свят> Занимать видные места в администрации... Но это ведь <свят> именно потому так и сделалось, что мы не отшатнулись. Ты любезный, да разве мы не либеральничали? Разве не именем отрицания мы ворвались в святилище старчества? За в том, что Шалимовы пошли несколько дальше. И что в пользу их не старцы, а мы должны будем расчистить ряды свои. Ты не был у Шалимова? Нет, не был. И не буду. Ну и напрасно. с одной стороны Шалимов, с другой Клара Федоровна. Вот властители нашего сегодняшнего дня. Ты к нам надолго? Да, хотелось бы совсем. А что, в Семиозерске не повезло? Нет, не то, чтобы не повезло. А -а -а, ну, да. Надоело немного. Ну, ну, ну, ну, ну, и ты... Я желал бы, да, ну, садись, садись, если садись, только садись. это возможно. Да, знаешь ли, Клаверов, он женат. Женат? Наверное, она хорошенькая. Уж не Семиозерский ли нашел себе жену? Не знаю ли я ее, я ведь там бывал, с сенаторской ревизией. Жена моя знает тебя. А как она урожденная? Мелипольская. Я женат на младшей. Как же, как же. А знаешь, Бобарев, жена твоя в девушках была удивительная красавица. Она теперь не дурна. Ну, я очень рад. Ты хочешь перебраться в Петербург? Ну и прекрасно. Э, кстати, он хотел обратиться к тебе. Ну да, понимается, я с своей стороны все, что смогу. Так ты женат на младшей имени Польской. Я буду рад возобновить знакомство. Да, у нас, кстати, и место откроется. Но ведь говорят, о каком-то нарукавникове. Но это еще бабушка надвое сказала. Боже, Клаверов. Князь. Синобойкин, Мой товарищ Бобарев. Очень приятно. Меня прислал к вам дядя Клаверов. Что прикажете, князь? Во-первых, попрошу у вас сигару. А, а во-вторых, мой почтенный старец, Поручил передать вам, что сегодня он чувствует себя совершеннейшим а 17 летним юношей. И потому приглашает вас принять участие в пикнике, который устраивает сегодня за городом Клара. Я всегда к услугам князя. Странно, однако, что сегодня у меня был Свистиков. Прямо от Клары Федоровны и ни слова не сказал мне. Во-первых, я вам должен сказать, что все это состоялось не далее, как несколько минут тому назад. Я был у Клары вместе со Старцем который по всему видно с утра себя чем-нибудь отправил. Потому что был неприлично сладок и отвратительно любезен. Следствием всего этого было несколько живых картин, вроде тех, которых и вы были свидетелем. А следствием живых картин предполагаемый пикник. Однако вы не очень лестно отзываетесь об своем дядечке князем. Да, кстати, Клаверов. Вы знаете, что вчера за обедом в клубе дядя показал язык Секирину? Каким образом? Ну как же, как же. Вот видите ли, за обедом зашел разговор об этой эмансипации. Ну и дядя по обыкновению начал доказывать, что все это затеяли красные. По обыкновению, также ему начал слегка подсвистывать в этом же смысле князь Бирюханов. Вы знаете ли, князь, что мы накануне революции? Ведь у меня мои мужики совсем оброка не платят. Кричит через весь стол Бирюханов. Ну так чего же еще от них ожидать, если мы вынуждены быть каждый день в одном обществе с зажигателями? Отвечает дядя и злобно посматривает на Сикирина. И можете себе представить удивление всех присутствующих, когда дядя вдруг обращается всем корпусом к Сикирину и показывает ему язык. Сикирину. Сикирин, разумеется, поднял насмех дядю, но дядя был счастлив целый вечер. Поехал в театр, и там всем и каждому рассказывал, какой он совершил гражданский поник. А, однако, князь, вы рассказали нам только первую причину устройства пикника. Вторая, вторая? Есть и вторая, но я вам передам ее после, после. А куда же вы торопитесь, господа? Нет, нам нужно еще ну, кое-куда зайти. Скажи, заявить. пожалуйста, где ты остановился? Я остановился. По... Я непременно сочту своим долгом. Да, прости, пожалуйста, я еще не спросил тебя. Ну, Софья Александровна с тобой? Да, она в Петербурге. Мы остановились, покуда у то Прошу передать ей мой поклон. Так я не прощаюсь, господа. Ну, с князь, вторая причина. А вы не обидитесь Клаверов, если я на этот раз позволю себе быть вашим советчиком? Сделайте одолжение, князь. Послушайте, зачем вы ссоритесь с Кларой? Когда же я ссорился, князь? Боже мой, неужели вы думаете, что никто этого не замечает? Даже старик дядя и тот начинает догадываться, а это его трогает. Между нами я бы просто советовал вам оставить эту бесполезную оппозицию и продолжать действовать, как вы действовали прежде. Ведь вы были с нею даже более, нежели в приятных отношениях. Ну и хорошо делали. А ну когда же, какую оппозицию я делал, князь? Обделе Артамонова. А разве дядя может знать, что Клара получила 50 тысяч, чтобы обделать это дело? Что, кроме того, она в половине у Артамонов, будто князь и не знает, да? И не уверяю вас, нет. Ему просто представили, что один Артамонов может исправно выдержать такое громадное тело. М? Ну, допустим, худшее. Допустим, что ему известно закулисная сторона этого дела. Я все-таки не понимаю, какая охота вам отнимать у этой бедной Клары. Ее кровь, но ведь это же безнравственно, князь. Эй, скажите мне раньше, что нравственно? Сознайте шар, что в настоящее время все мы, сколько нас не есть, немножко, ну не то чтобы подлецы, не-не, не а так благоразумные люди. Ведь вы философ, Клаверов. Да ну, наконец, об этом болтает весь город, князь. Ну и пусть себе болтает. Неужели вы еще достаточно наивны, чтобы думать, что мы недостаточно сильны? Ну и пусть себе болтает. Чтобы справиться с этими болтающими людьми, нужно только однажды навсегда решиться проходить мимо них и краснее. Поверьте, что все уладится. Да ну вы забываете, что у меня есть совесть, князь. Ну, что есть, наконец, общественное мнение. Вы все повторяете сказку про белого бычка. Я вам как друг говорю, Клаверка, подумайте. Подайте Клари руку примирения. Ну, хорошо. Но теперь об этом на нарукавникове. Ведь, стало быть, меня не хотят в грош ставить, если суют чуть ли не прямо в мой кабинет, черт знает кого. Во-первых но Рукавников не черт знает кто, а сын от купщика. А Во-вторых, отец его заплатил деньги, mm. и большой приятель Клары. А в-третьих, наконец, я вас просто не понимаю. Что же тут не понимать, конечно? Да разве вам не все равно, кто у вас там копошится в канцелярии? Простите. Вы ведь сами очень хорошо знаете, что все ваши занятия линии и дрянь. Вы не совсем так выражаетесь, князь. Пардон, я полагал, что в наших приятельских отношениях... Нет, конечно, конечно, если князь угодно, я обязан исполнить его приказания. Ну, Скажите, по крайней мере, кто там еще будет? Будут разные повесы, вроде дяди. Будет Флоранс, будет Мальвина, будет Надежда Петровна. Вот я вам доложу: клавира, алмаз, грудь, плечи, волна молочная. Из молодых людей будет всего трое: вы, я, на рукавниках. Стало быть до свидания. Что же теперь делать? Не ехать на приглашение? Об этом не может быть и речи. Странно, как иногда судьба вертит человеком. Кто бы мог поверить, что еще так недавно я и Клара, а если говорить справедливо, нам немного помогла, я был счастлив. Именно счастлив. Несмотря на то, что Клара и в то время служила для меня больше средством. Хорошенькое средство, черт побери. Вопрос в том, вовремя ли бросил. Не слишком ли понадеялся на свои силы. Да. Мда. Тяжкое переживаемое время. Старое еще не вымерло, новое не народилось, а между тем и то и другое дышит. Умрет ли старое, народится ли новое, где будет сила? Интрига! Интрига и интрига, вот властелин нашего времени. Улыбаешься налево какому-нибудь олимпийцу, который, кажется, так и застыл в своей олимпийской непромокаемости. А направо жмешь руку какому нибудь серманцу мальчишки, который так и смотрит, чтобы проглотить тебя. Да нет, черт возьми, как же это существовать. Каждую минуту ожидаешь, что вот-вот нахлынет на тебя какая-то чертов волна, которая поглотит тебя. А покончить разом со всеми этими Кларами, таракановыми и прочей, зараженной ветошью? Нет. А уж не написать ли письмо клави Коли мириться, так мириться вполне. К вам, господин Нарукавников. Я имею честь говорить с господином Клаверовым. Да, с господином Клаверовым. В таком случае, позвольте вручить вам записку от князя Сергия Кирилловича Тараканова. Я должен вам сказать, господин Рукавников, что в настоящее время у меня не имеется для вас вакансии. Однако же князь удостоверил меня, что вакансия есть. И, следовательно, я буду иметь честь служить под вашим начальством. Однако ж, это любопытно. Напротив того, это очень просто, потому что я уже заплатил деньги за место. Вы, конечно, господин Рукавников, знаете, что это большой риск с вашей стороны говорить неподобные вещи. Поверьте мне, господин Клаверов, что это вовсе не риск, а просто желание сократить время, необходимое для объяснений. Повторяю, место будет за мной, потому что я заплатил деньги. А мы, потомки от купщиков, не имеем привычки бросать деньги даром. Если вы так уверены, то мне не остается ничего сделать больше, как раскланяться с вами. Князь, вероятно, сегодня же лично подтвердит вам покорнейшую просьбу о моем определении. Адью! Приятно получать такие щелчки по носу? А? Приятно? И от кого? От женщины вольного обращения. От нее. Да, от нее. Если я всерьез вздумаю протестовать, что со мной будет? Ведь я же дрянь. Я сам выскочил в люди по милости женщин вольном обращения. Если мне теперь несуют этим лицотка именно потому, что я выскочил, а не застрял где-нибудь в то Не могу же я скрыть от себя, что я держусь именно потому, что я лакей. Лакей, лакей, лакей. Нет, ведь какая змея другой бы хоть для видов, хоть изучтивость и смягчил свои выражения. А вот этот да, обидно, что достигнет, непременно достигнет. И я и никто в мире не сможет этому помешать. А что ж, он прав. Разве не все мы поступаем и поступали точно таким же образом? Он же просто двойник наш. Просто такая же тень человеческая, как все эти Набойкины, Бобаревы, Бобарев. Вот-то близко облизывался, глядя на меня. От-то чай думал, счастливчик этот Клаверов. Ба, Боберев, какая мысль, Сонечка Милипольская. Уж вы мне поверьте, Софья Александровна, Этой молодятине против пожилого и солидного мужчины далеко не выстоит. Mm -hmm. Я бы, например, вас нашу кралечку в кружевца да в блондочки закутал, mm -hmm. да и сидел бы тут на скамеечке у ваших ножек. Ей-богу, так. Да. Mm -hmm. Обстановка-то вышла бы другая. Геркулес, У ног он фалыл. О. У Фельденова в окне прелестнейший эстамп на этот сюжет, Войтолик. А вы бы хотели быть моим Геркулесом, месье Прянец? Геркулес совершил всем подвиг, эстамп. Двенадцать камаршинцев. Ах, да! Всем это семь чудес света. А вы, месье, не можете совершить одного подвига. Не можете достать ложу в дочь фараона. На свои деньги для них такой подвиг совершить довольно трудно. На самом деле, месье, нынешняя молодежь ужасно как-то бессердечно стала. Ах, в мое время стоило только хорошенькой женщине сделать маленький намек. И мужчины готовы были в огонь воду было? чтобы сделать приемную. Они уже боги вас вести ли, наша честь кубарка. Господина. А, Сам Семенович, вы помните, там было в наше время. Пожалуй, что и так, Ольга Дмитрия. Серьезно, Соболь Александровна, там угодно иметь сегодня ложу. Ух, да, достаньте. Да, достаньте. Будет! Ой. По крайней мере, вы увидите молодое поколение. Как следует служить дамам? Позвольте вместе с ложей э, Прислать букет красавицы Да, позволяю и Вот прекрасно И ручку, стало быть, позвольте поцеловать Слава Семенович, уж вы сейчас и платы требуете Нет, прежде заслужите А вы, Слава Семенович, все подле молоденьких Увеваетесь А вам по старой памяти возле меня следовало сидеть А ваше место уступить Месье Набойкину Ну уж нет, Ольга Дмитриевна Хоть я вас и очень уважаю А Софья Александровна не покинул Ну а расцвели-таки вы, Софья Александровна Для нашего брата, солидного мужчины, просто поиграть Ну, смотрите, берегите ваше сердце Да где уж беречь И как подумаешь, что ваш Николай Дмитриевич так-таки с утра и оставляет вас Подиночество. Даже по вечерам очень часто. Малнику нас служит. Ну не может же он все подле меня сидеть. Ну уж нет, Александровна, я бы так не поступал. Откровенно вам скажу, если бы я был вашим мужем, я бы не на Сава Семенович, вы увлекаетесь, но я так нахожу, что Сава Семенович совершенно прав. Мы, русские женщины, живем какой-то странной жизнью. Мужчины нами пренебрегают, ой, ой, ой. а хоть не остаются между собой. Особливо с тех пор, как эта скучная политика и разные другие гадкие вопросы завладели всеми. Позвольте надеяться, Александровна, что вы на будущее время не откажете на ваши благодатского. Ольга Демидовна. Ну, разумеется. Приходите к нам почаще. Приходите почаще. Приходите почаще. Без вас семьи. О-о-о! Как народистка, а? О-о-о! Вранцову Превосоветству честь Я нарочно посмешил к вам, чтобы сообщить вам приятную новость. Николай Дмитриевич, определён! О-о-о! О-о-о! о видишь, что ну, как все мило устроилось. Петр Сергеевич. Мы вас должны вдвойне благодарить. И за себя, и за Никола, конечно. Вы знаете, он так и страдался, бедный, в последнее время. Но вы поступили как истинный рыцарь. Стало быть, Николай Дмитриевич теперь еще больше будет сидеть в канцелярии, несомненно. Господа! Это успех. Савва Семенович, Савва Семенович, он оправдал все ожидания, и при том самым блистательным образом. Князь сам читал его работу и остался от него в восторге. Дмитрий <смех> Сергеевич, мы этим обязаны вам. <смех> вот, Сам Семенович, заслужите-ка таким же образом. А, <смех> <смех> <смех> а как же на рукавниках? а ему приказано дожидаться следующей вакансии. <свес> ну вот он и подождет. А признаюсь, я таки сильно опасался за успех. Но вчерашний вечер принес мне решительную победу. <свес> Геевич, а почему же вы не курите? позвольте мне просить вас принять от меня ложу на сегодняшний спектакль. Дают дочь фараона, которую Ольга Дмитриевна так желала видеть. Понял, же Петер Сергеевич! Ведь я только что вызвал. Не вызвали, Сава Семенович, а вас попросили. А уж нет, Сергеевич, это значит, вы просто вторгаетесь в чужую стару. Это вам поучение на будущее время, Сава Семенович. Впрочем, у вас есть еще утешение Какое, Букет Букет, букет Пожалуй, Петр Сергеевич и это утешение отнимет А впрочем, я не отчаиваюсь Красавица, блядь Впрочем, Павел Николаевич Если заказывать букет, так заказывать поедемчиком чекам Я надеюсь, господа, что вы сегодня будете обедать у нас мы будем праздновать победу, если прикажет. А я не буду. Почему? Петр Сергеевич, у меня весь аппетит уничтожил. <связать> не будь этого обстоятельства, я готов был бы с вами обедать не только сегодня, <связать> но и вечно. <связать> Ей Богу так. Павел Павел Павел Мама, <связать> вы распорядитесь насчет обеда. Ах, это правда. А было время, когда из-за меня хозяиничли. Амило, Челька Дмитриевна, за вас и теперь можно по хозяйничнице. Ну, это уже комплимент. Я вас уставляю, незонфо. Милый ангел, вы произвели целую революцию. Стоит просто трепещет, говоря вас. Само собой, разумеется, он не читал никакой работы Бобарева. Вы этим довольны? Разумеется, довольны. За вашего мужа. Ага. Разумеется, также, что соперничество такого почтенного старца, как князь, не может тревожить меня. Я не должен скрывать от вас, милая Софи, что предстоит еще перейти через много трудностей, чтобы обеспечить успех вашего мужа. А следовательно, ваш собственный. Угу. Знаете ли вы, что ваша лошадь сегодня будет рядом с княжеской? Князь просто в восторге? От тебя? Ведь от тебя, не правда ли? И не, Соня, я просто счастлив, когда ты вот так улыбаешься. Когда я корплю дома один с этими проклятыми бумагами. Знаешь, мне иногда делается очень тяжело. В эти минуты мне Бобарев просто. Ненавистен. Я понимаю тебя, Пьер. Еще бы. Я ведь очень серьезно смотрю на мои отношения к тебе. Меня это мучит, волнует, что я постоянно должен делиться своим счастьем. Все эти набойки на которые смотрят ти, тебе в глаза, все это иногда невыносимо. Ты пойми... Пойми, Пьер, что эти господа нам более помогают, нежели мешают. Так. Они нам необходимы, так, чтобы так. скрыть наши отношения и чтобы отвлечь внимание мужа. Так, я все это понимаю. Но что же мне делать, если я не могу переломить себя? Соня, ты любишь меня? Любишь ли ты меня? Я надеюсь, что вы позаботитесь о туалете для сегодняшнего вечера, сударыня. Мне, право, так не хочется ехать в этот противный театр. Даже в прошлый раз мне было ужасно неприятно. Этот князь, он так гадко на меня смотрел, что мне казалось, он прямо... Что, а вид... ты смотри на него, как на гадкого, глупого старикашка. Пьер, а мы совсем остаемся в Петербурге? Да, это уже... Уважено. Ой, как я счастлив! Только ты слушайся меня, девочка. Буду, буду. Только этот князь, он такой противный. Нельзя, нельзя. От этого зависит будущее твоего мужа, от этого зависит наше общее счастье. Соня! Да. Соня! А там дело налаживается лучше, нежели даже я мог ожидать. Князь в восторге еще. Если мне удастся моя маленькая комбинация, я могу надеяться, что будущее не обманет меня. Во всяком случае, это уже значительная победа. Да, это очень мило. Обтяжно. Нет. На бойке. Нет, нет. Это совсем не обтяжно, Петр Сергеевич. Ну, представьте, себе этот букет прислали от князя тарака, да. Князь. Да. Однако я не ожидал, что он повернет так круто. Нет, вы скажите, ловко ли принять этот букет? Да право, не знаю, что вам отвечать. С одной стороны, действительно уж очень как-то бесцеремонно, а с другой как не принять. Человек князя уже ушел. А, ну тогда тем более следует я принять. Говорю, ведь он же не имеет права мама, вы никогда ничего, кроме глупости, не делаете. Соль что Соль, Александр, вы совершенно напрасно ссоритесь с Ольгой Демидиной. Конечно, князь поступил глупо, но с другой стороны, княгиня Тараканова, его мать, ни перед кем не обязывалась произвести на свет умного сына. Да. Как не глуп князь, он отлично понимает, что все будущее вашего мужа в его руках. Букет этот вам положительно следует принять, Соль да? Александр. А Николай, вы думаете, что он это примет так легко? Ну, Николай Владимирович достаточно благоразумен, чтобы понять это. Я совершенно согласна с Петром Сергеевичем. Я даже не вижу ничего необыкновенного в поступке князя. Конечно, он где-нибудь тебя видел. И как старик, понимаешь, как старик? Ну, что тут может быть обидно? Ну, так, за и маман со мной согласна. Однако так же я не понимаю, с каким лицом мы будем сидеть в ложе. Маман! Да. Князь будет подле нашей ложи. Ну, что ж... Это очень любезно с его стороны, а? но, ну, разумеется, этого не надо сказывать Николаю Дмитриевичу, ага. хотя, может, это делается для его же пользы. Ну нет, ага. я уверен, что он поймет. Да. Но, знаете, в света надо делать все таки все возможное, как говорят французы. Да, ага. да, да. А? Ой, это он. Софисан, у меня блеснула мысль, я вас выручу. А вот и я. ну поздравьте меня с победой, мадам. Это моя награда. Вау. Да ты здесь, Кладеров. Всем этим я обязан тебе. Я этого никогда не забуду. Никогда. Сонечка, я сегодня счастлив. Поэтому целую тебя. Вторично. А где же Иван Михевич? Иван Михевич, что вы будто застыдились. Обалдите к нам, медам. Это наш будущий благодетель. Он даже сегодня начал ряд своих благодеяний тем, что выдал мне жалование за полвесяца. Вперед. А, я вот вам произведу внезапную <эту> ревизию, Иван Михеевич. Нет, мы берем Ивана Михевича под свое покровительство. Да и приучайте, все сюда. А, а, вот я вас префугну. А где это ты, бобре шатался, по-сюфору? Сегодня у тебя ведь не могло быть работы. Все, ходил по канцелярии. И веришь ли, хоть ничего не делал, точно десятки пудов на себя целое утро провозил. А это у нас в канцелярии немочь такая есть. Так канцелярскую и прозвивается. А уж начальнику, да, особенно строгому, уж так тяжко ж тебе сказать трудно. Почнут и ты ходить, кричать, повелевать. Кажется, невелик труд, а приутомить. Вы Неверно по себе судите? А как же? У меня тоже курьеры, сторожа. Кричу! <сélок> <сélок> <сélок> ну, а как тебе понравился князь? Ой, ой, милый мой. Я в восторге. Прелестный человек. <сélок> <сélок> да? Ну, стало быть, вы взаимно в восторге друг от друга. Князь сегодня в целую расспрашивал о тебе о твоем семейном положении. И узнав о том, что ты женат... Посмотри, какой прелестный букет прислал нам князь. Князь? Ну да? какого же случая? Ночью, это просто потому, что я сказал, что ты женат. Ой, помилуй, Клаверов, зачем надо было говорить князю о моих семейных делах? Какое бы до этого слова пришлось? Ну я хотела отправить букет обратно, но человек князю ушнул. Угу. Букет... Незнакомой женщине. Боже мой, однако же, если ты не перестанешь, я... Ну, ну а я и ложу достал на сегодняшний спектакль. Стало быть, мы сегодня в театре, жена с букетом от князя. Да? Да, Иван да, Михеевич, да, да. по нему хотите букет? <свистит> Пахнет? Еще бы. <свистит> Сонечка, <свистит> Иван Михеевич нынче у нас обедает. Так что не мешало, знаешь, распорядиться. Иван Михевич, вы по части... Матер или Хересов. А мы оптом. Почаще целого прескуранта. Воля твоя, Софья Александровна, этот проклятый букет князя не выходит у меня из головы. Только два месяца, как мы в Петербурге, а так много воды утекло, просто не узнаю ни себя, ни окружающих. Правильно ли я сделал, что взбаламутился и бросился миозерск? Господи! Одно искание место чего стоило. Правда, что я женат, правда, что жена моя молода, хороша собой, что я обязан же ей в самом деле веммиозерске. а в действительности стало быть я только применял трактир малого размера на трактир более обширный. <связь> <связь> вот моя семейная жизнь и ее наслаждение. Что такое эти прихлебатели? которые в любое время дня и ночи врываются в мой дом, как вахальный, которые курят, болтают, бесцеремонно стучатся в двери нашей спальни, переговариваются с женой, покуда она переодевается. Что это такое, Господи? Но всего ненавистнее клаверов. Этот клавер, в которому я доверил свое будущее, и который, как паук-муху, опутал меня своими сетями. Страшно подумать, но я боюсь его. Не то, чтобы я ревновал к жене или сгорал страстью. Нет, какая уж тут страсть, когда нам взаимно нет дела друг до друга. Страсть давно прошла, да она очень недолго. Я положительно не знаю даже, зачем я женился. Разве для симметрии? Но обидно то, что каждый его слово так говорит тебе, дурак, дурак, дурак. Обидно эти подлые, презрительно покровительственные взгляды, которые он мечет. Да, я смирен. Я слишком смирен, но кажется, что нам не обойтись без схватки. Мы покорно шею гнули и не пытались рассуждать. Только вы один верской протестовать, протестовать. Письмо, сударь, с городской почты. А что, брат Иван, в Семиозерске. Лучше было. Не знаю. Нам все одно где служить. Экай ты чудак, право. У тебя там родные. Родные всяк при своем месте, тоже при службе находятся. Так тебе что, не хочется назад в Семиозерск? Ну и ступай, себе иди. Черт его знает, какой он угрюмый, этот Иван. Никогда ему ничего не хочется. Шалимов, что бы это значило? Пишу к тебе, любезный Бобрев, от лица тех немногих товарищей, которых убеждения остались еще незараженными всеобщим растлением. Черт возьми, однако, этот Шалимов, как он странно выражается. Все у него какое-то растление, зараза на языке, просто деловое направление и все тут. Несмотря на то, что ты, приехав из семьи не счел нужным бывать ни у кого из нас, Воспоминания о Бобореве, которого мы знали в школе, милым, честным и благородным малым, еще не изгладилось из нашей памяти. Друг подумал, ты что когда-нибудь может же прийти такая минута, когда в и сердце с отвращением отвернуться от того дела, за которое ты взялся. Что ты предпримешь тогда, когда твое прошедшее будет загажено, когда твоя жизнь будет погублена? И с кем ты связался, кем окружил ты себя? Клаверов, Набойкин. Уж я не говорю о Набойкине, это жалкая дрянь, о которой упоминать-то не стоит. Но ведь и Клаверов весь шит живыми нитками. Неужели это секрет для тебя? Весь город знает, какую подлую роль играл он перед пресловутой Кларой Федоровной, как он свел ее со старым князем Таракановым, а потом заставил нелепого старика бросить ее. Для кого, Бобарев? Для кого? Да для кого же, Господи, для кого? Что, если подлость может дойти до таких громадных размеров? Эти цветы, ложа, подарки. Господи, да не во сне ли я Господи, И этот гнусный проходимец воображает себя, что он обманывает нас, что имеет право подать нам свою подлую оскверненную руку? Нет, не имею сил продолжать дальше. Все это правда. Весь этот сран, вся эта гнусность, все, все. К вам Иван Михеевич пришел. <связь> Черт возьми! Что вы, Иван Михеевич? Да что, спаси пришел? <связь> да что с вами, Николай здоровы ли вы? Нет, ничего, я подумал, тебя не слыхать было, как ты вошел. А, -а, -а, -а. а я почерненькой, Чем людей это беспокоит, так я почерненькость. Зачем -а -а -а. почерненькой? Вы бы звонили, До да Шипчеба. Слыхали бы, например, как Клаверов и на Бойкин звонят. По Николай Демитриевич, так ведь они же особые, а мы что такое? Это То вы шибчебные. вздор, говорите, Иван Михеевич. Для меня особо только тот, кого я сам почитаю особый. А Клаверов, например, для меня мерзавец. Христос Свами, Николай Дмитриевич, нет, вам как будто не по себе. Да, мне не по себе, мне очень не по себе. Я докажу ему, что он мерзавец, и докажу не далее, как сегодня, если он только пожалует сюда. Ну, паси Боже, Николай Димитич, вы этого не делаете, ведь они, пожалуй, рассердятся. Сделаю, Иван Михевич. Ну, так я, пожалуй, уйду. Нет, нет, нет, нет. нет. <сёк> Это отонда, Иван Михеевич. Нет, я вас не пущу. Мы сейчас с вами выпьем, Иван Михевич. Вот, жена моя все по балам, да, по баскарадам жуирует. А мы сейчас с вами вот здесь выпьем. Вы, Иван Михевич, по части Мадер или Хересов? Так хереса ты как-то основательные, Николаевич. Хорошо еще тоже коньяк. Только это может быть уж слишком основательно. Я ведь, конечно, не и себе беспокоюсь, потому что я от вина только по Хересу. Мы будем Хересов продавать. Из пари, наверное, у меня выходит. Иван, бутылку Хереса нам сюда. Стаканов, что ли? Да уж чего лицемерить, Николай И два стакана. Так Ты говоришь, Иван Михевич, что вино на тебя только испарину производит? Да, ж вино действует на меня постепенностью, Николаевич. Я думаю, что внутренности у меня с самого начала обожжены с прикосновением а школьных печей. Ну да, да, это понимается. Раз навсегда значит обожгли, а потом беспокоиться и ничего. Ну так, так, кстати, вы именно угадались. Ваше здоровье. А как ты думаешь, Иван Михеевич, ведь Клаверов-то подлец? Да Христос с вами, Николай Дмитриевич! Да как же это они могут быть подлецами? Так разве накапают где-нибудь? Эй, Иван, еще бутылку Хереса нам сюда! Не будет ли уж нам на сегодня-то, Николай Дмитриевич? А От разве я Меня-то Нет, я не о том А вот неравно не равно приедут, так не безобразно ли будет, что мы с вами вот это-то посвистываем? Ваше здоровье! Ты, может быть, думаешь, Иван Михевич, что я Софью александр опасаюсь? Так я ее вот как опасаюсь. Фу! Да она меня... Да ты знаешь, что она со мной сделала? Да я ее... Через полицию я ее сейчас, вот что. Ты думаешь, Свистиков, я остановлюсь? Ты меня не знаешь, потому что ты шут гороховый. Нет, это Шалимов так тебе пишет, Шалимов. А я тебя люблю, люблю, потому что ты мне друг. Слыхал, как звонят? Это моя жена со своей стаей возвращается. А мы, кажется, пьяны, Иван Михеевич. Пьяный Николай Владимирович. Ну а теперь до ума не пропей. А не лучше ли нам в кабинет? Да и снаряд ты туда же с собой возьмешь. Хорошо бы как бы Бог спас. Генерала-то нашего не принесла бы елёжка. Это отдельно. Сейчас пока путешествуем в кабинет. А генерал, ты брат, не бойся. Я, брат, ему нос оторву. Ай, не... Николай Дмитриевич, дома? дома они а с Иваном Михевичем в кабинете. Ладно, быстро тебе там остаются. Мы, господа, проведем сегодня вечер отлично. Аптежных и маленький тараканов привезут нам ужин. А Клавиров привезет нам литератор. Какого же это литератора, Сатана Александровна? Мама Что там будет зеркало все поздравлять? Мама! А его нужно начать Николай Двиччик. не могут. Нас успокоили. Ой, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, он последнее время только и делает, что целыми вечерами просиживает у себя в кабинете Зазмистика. И о чем они там говорят вдвоем? Нет, ну на понять просто невозможно. Погодите, я сейчас подсложаю. что это? Что они, пожалуй, сюда придут? А я, в сущности, очень рада, что Николай Дмитриевич оставляет меня в покое. Потому что, когда он здесь, я точно как на иголках. Нет, господа, я совсем не эволюционерка, нет. И я даже не понимаю, чего хотят эти студентки, но эмансипация женщины. Это только справедливо. Да, если вы забываете, господа, <свят> что женщины <свят> тоже хотят веселиться. А у меня с одной стороны есть одна знакомая, которая даже заказала себе сюрту. <свят> мне кажется, потеряли, что и женщина Итак, господа, мы будем веселиться? Сегодня за ужином я спою вам Эльсе Крето. удерживайте же вашего друга. Он так и впел сапсопич. Коваржинцев, а вы хотите, чтобы я вам позволила поцеловать себя в плечах? Сделайте это, Софи Савадмин. сюда. Я же вас зову, галдица. Ах, а я вижу, чего вам хочется. Вам хочется, чтобы я вам позволила поцеловать себя наедине. Где-нибудь в теничинах, Лимонов. Лимонов можно достать, Соль Ты лучше помолчал бы, опрямляй. Соль Какие а? у вас, однако, Прелестные плечи. Ох, Клаверов тоже находит это. Все для Клаверова. Не для вселенной жертвы. И зарядка своя, мы будем веселиться. Ну, Сальша, распустите ваши волосы теперь. Нет, это за ужас. Распустите. после. Бобарев не позволит. Хотела бы я видеть. Он глуп и больше ничего. Я и меня упокоят. У меня все нервы. Когда мне говорят о я готова заплахать. Ну, почему же эти господа так долго не ждут? А, а вы знаете, Шельсана? последний раз Бобрев сильно на меня обиделся, когда увидал, что я смотрел в замочную скважину. А кто же вам позволил смотреть <звы> <звы> Господа, это они! Я прошу вас не забывать, что князь у меня первый раз в доме. Я прошу всех по местам. Иван! Возьми все это любезно. И когда совершил сам на приказ подавать ужин, приготовь. <свескотворение> Любезный, хозяин. Извините, Савельсан, что я позволил себе на первый раз явиться к вам вечером, но Клаверов меня уверил, что вы будете так добры. Простите мне мое нетерпение. Я очень рада, к знакомы. Да. С Анабыкин, А нельзя не сознаться хороша. Клаверов рассчитал верно я давно искал чести быть представленным соверсан и теперь мне остается только жалеть что счастливый случай которым я нынче пользуюсь представился Слишком поздно. А разве что-нибудь препятствовало? Мне как-то не удавалось до сих пор сойти с Николаем Дмитриевичем. Николай Дмитриевич предпочитает уединенное плавание в сфере высших государственных соображений, беседы с такими вертопрахами, как мы с которой выражается месье Обтяженов. Вы видите, князь, что вы здесь не очень-то женируете. Мещенка, и вы обидчица, Санна Ну, что бы кажется, я тут сказал такого, такого э, игривого. Вот другое дело за ужином, дрэй Это делает еще более привлекательным ваше общество. В которое вы допускаете только избранное. Да, <свят> я не принадлежу к большому свету. Я признаюсь, даже не жалею об этом. Мне кажется, что гораздо лучше иметь общество маленькое, но связанное дружескими отношениями. Вы курите, князь? Если позволите. А, Пожалуйста, вы любите музыку? Князь сама музыка. А, У него отличный тенор. А, в таком случае, если вы захотите, мы даже можем петь иногда вместе. Я тоже пою. Шалот. Шалот. Шалот. Шалот. Шалот. Надо было бы тебе нехудое слушать меня. Надо знать дорогу, я среди посреди ходить опасно даже среди дня. Здесь и смелые мужчины терпят страх и есть причины им за жизнь дрожать. Ни один еще не смог здесь верной смерти избежать. Так ты какой? Зачем ты обнимаешься? И целуй, как ваш, ты забываешь, мы старые, мы бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, бегнем, если вышло непонятно или встреча неприятно, ты меня прости. Хоть немного я смущаюсь, на прощание признаюсь, правды не таят. Если встретимся еще раз, буду очень рад. Господа, а почему так скучно жить на свете? Помилуйте, царица, уж ли вам скучно? Кому же после этого весело, Сависова? А почему же вы думаете, что мне должно быть веселее, нежели другим? А, потому что у вас и красота, и таланты, и... ой, Господи, и все такое... Вот, вот-вот, особенно мило звучит это все такое... Нет, серьезно, серьезно, мне скучно. Иногда какое-то странное желание овладевает мной. Мне хотелось бы скрыться, куда-то лететь. Князь, а с вами этого никогда не случалось? Признаюсь, Александр, что... Павел Николаевич! Павел Николаевич! Нет, ничего. А верно, мышка пробежала. Ну, разумеется, сейчас нервы и пчел такое. Нет, ничего. Это Бобарев свистиком разыграет. Ну, да. Сальсайман, Бобарев просил вам сказать. Что-то. Парно. Парно. Николай Пьян. Если возможно, поедемте лучше куда-нибудь в кабачок ужинать. Ну, конечно. Только я прошу вас, ради бога, устроить это как-нибудь с Клаверовым, который должен сейчас прийти. Ой, господи, какой стыд. Впрочем, господа, тут и секрета никакого нет. Просто мой муж несколько нездоров. Да, я, я, я. Вот так не повечет свистиком его друг. Ах, А! Мне крайне досадно, что наш литератор оказался так дик, это ни за что на свете не согласился поехать в порядочный дом. Я его так но но и оставил. Но вы позволите мне показать? Да, но с удовольствием, но... Вот. Знаете что, Петр Сергеевич, ведь нам милы у Софьи Александры, а ваш литератор нас не интересует. Ваша речь впереди, добрый старик. Надо, например, все спросить о желании самой Софьи Александровны. Неправда, Я нахожу, что нет ничего справедливого. И всегда ты выдох, Петр Сергеевич. Сидели мы тут без вас, горем неведающий. Так нет, надо было таких <оверевия> Да ведь вы слышали, Савва Семенович, что Николай Дмитриевич не совсем здоров. Не так, а, господа, к Данону. Оксана, вы согласны? Едем, едем. Воля ваши господа, это грабеж. шь! А, А, Не говори! Не говори! Не говори! Не говори! Не я Не говори! Не говори! господа, я Не говори! Не говори! Не говори! Тож камеи так и следует да. Тёпья Александровна вы декольте и это не дурно Ух! Младенцы! Вы-то что тут делаете? Так вот он муж что вот сокровище Ой, Клавя! Да и зачем ей быть здесь? Ей ведь трактир ты не в диковину, гусар Уланы. Что ты на меня смотришь? Ну да, гусар Уланы всякого лея. Ты бобаев пьян. Разумеется, пьян. А ты думаешь, что я не знаю, что я пьян. Нет, ты лучше мне скажи, зачем я напился пьяным? Ну иди спать, благодарю. Ты не меня спать. не тройно Ботин, потому что ты рянь, как я рянь? А Шалимов пишет, что ты рянь, я с ним совершенно согласен. Ты не догадываешься, зачем я напился пьяным. А ты не пожимай плечами, Я их сейчас в порядок приведу. Я понимаю, что Ничего, ты можете остаться. Я напился пьян для того, что мне необходимо сказать тебе при всех, что ты подряд складеров. Да, ты подряд. Подряд! Не подряд! Трезвый бы я не сказал тебе этого. Вы мерзавец! Вы пьяница! Вы трус! Вы последний из людей! Вы... Что? А, господа! Как, как? Ну вот, я и добился. Только чего добился? Сколько глупейших происшествий случилось в одну ночь. И как иногда одно нелепое мгновение может перевернуть вверх дном целую жизнь человека. Фу, Боже, уже я в самом деле оскорблен. Неужели я должен потребовать удовлетворения? Неужели я разом должен испортить все свое будущее? Дуэль? Да не Это же просто глупо. Мне, наконец, нельзя выходить на дуэль. образом уладить это пошлое дело. Какие новые комбинации придумать? Какие новые уступки сделать? Нет, черт побери! Тут был Тараканов, были младенцы. Кто может поручиться, что сегодня же не звонят во все колокола во всех канцеляриях, во всех начальственных передних? А что сделал Клаверов? сделал клаверов и не то поставят мне в вину, что я развратил женщину что я сделал из нее орудие а то, что не сумел сделать так, чтобы все было шито и крыто подлость позволительно, но не умение ну, глупость, вот где преступление, вот где позор. Сила не в благородных поступках. Сила во власти. Сила в том, чтобы удержать за собой свое положение. Нет, надо кончить это дело, а что бы то ни стало. Сударь, Софья Александровна спрашивает Так, Софья Александровна, что такое? Так точно, сейчас пожаловали Так иди же, зови Слушайся, да Когда придет Набойкин, попроси его подождать А сам подойди к дверям и доложи, штат от князя чиновник с бумагами Понимаешь? понимаешь Что с вами, Софи? Что с тобой, Софи? Как ты бледна, моя девочка. Я... я ушла от мужа. Я не могу жить с ним. Ой, если бы вы знали, он был со мной так груб. Я не плакала, я испугалась. Я думала, он убьет меня. Он... он бил меня в голове. Какое гнусное животное. Ну, как же это сделалось? Где была мама? Ах, мама, мама мам, заперлась в своей комнате. Если бы вы видели, как он был страшен. Боже мой, ну, ну, я вам даже ну, не могу рассказать ну, ну, успокойся, все, успокойся, что там было. Успокойся, успокойся, моя девочка. Ну, ради бога. Да. Ну, возьмите меня скорее от этого человека. Возьмите меня скорее. ай яй какая история. Да, ну, как же ты сделалась? Что он теперь делает? И как ты ушла? Ах, он спит. Он еще пьян. Мне даже кажется, что он и во сне-то пьян. Он даже не слыхал, как я ушла. Ну, ну, те меня... Ну, скажи, что я к нему больше не пойду. А, да-да, да, конечно, так жить невозможно. Я сегодня поговорю с князем, и я уверен, что он найдет способ как-нибудь устроить Нет, не дело. с князем, ради бога, я да не хочу этого. А потом, что тут устраивать? Я сказала, что я ни за что не пойду ну, ну, успокойся, моя птичка. Боже мой, какая история. Прости, пожалуйста, я сам не понимаю, что я говорю. Дай мне немножко подумать. Дай немного прийти в себя. Mm. Скажи, ведь ты любишь меня, девочка. Ах, Пьер... Ну вот видишь следовательно, ты должна меня слушаться. Mm. Такие минуты, как теперешние, нельзя сразу все обнять. Это же почти государственный вопрос. Ну, ну, давай станем делать предположения. Ну, станем. Предположим, что ты останешься у меня. Ну, да-да-да, ну, от чего это не предположить? Предположим, что ты останешься у меня. Что из этого выйдет? А из этого выйдет то, что я буду простаивать часами перед тобой на коленях и целовать твои милые ручки. Что тебе это как будто неприятно, Ну, собственно? что ты, нет, Пьер. Мне это совсем не неприятно. Я только не понимаю, зачем ты об этом говоришь теперь? Ну, о чем же я могу говорить, другом, глядя на тебя? Ну, не сердись, ну, не сердись. Ну, давай говорить серьезно, если ты непременно этого хочешь. Mm -hmm. Ну, и так, предположим, что ты останешься у меня. Mm -hmm. Потом что? Mm -hmm. Потом, предположим, мы пригласим мама. Мама? А какую же роль при этом будет играть мама? Ведь при ней же мне нельзя будет целовать твои ручки, а? Да, она может помешать, да? Да нет, нет, знаешь, и ведь ей само это может быть придется не по вкусу. Да мне кажется, что и тебе. Ты понимаешь, только те люди имеют право не обращать внимания на общественное отношение, которое, так сказать, еще сами не вышли из естественного состояния. Я... Ой, как ты говоришь, странно. Ой, прости, милая, я как-то действительно сказал глупость. Mm. Да, ну и так, сделаем другое предположение. Другое? Предположим, что ты на время поселишься в гостинице. Вместе с мама. Что из этого выйдет? Да, что из этого выйдет? А из этого выйдет? Ой, из этого выйдет что-то очень странное. Нет, Пьера, ставим лучше предположение. Знаете ли, Клавер, мне почему-то сделалось очень грустно. Это очень натурально. Такое положение. Нет, не то. Мне же впервые приходится смотреть на жизнь серьезно. И мне кажется, что я до сих пор видела какой-то радужный и даже немного пошлый сон. Я не понимаю тебя, Софья. Ведь странно, не правда ли, что жизнь, которую я до сих пор вела, вот вдруг потеряла для меня все очарование. И мне кажется, что я до сих пор не жила, а играла. И даже нехорошо играла, пья. Это что же, раскаяние? Нет, это размышление, которое, надеюсь, пройдет само собой. Итак, будем продолжать делать предположение. Ну, что бы нам еще такое предположить? Да, что бы нам еще предположить? А вот предположим... Предположим, что я пойду на улицу. Что из этого может выйти? Какое же странное предположение. Ну, кто же допустит тебя до этого? Не мешай мне, Пьер. Я хочу знать, что из этого выйдет. Вот из этого. М? Видите ли, однако в шклаверов, какая странность. И я не могу сыскать ответа на этот вопрос странная софи ты сердишься на меня ты колешь меня не я в том что все так неудобно сложилось что ты смеешься нет я смеюсь только тому что ты говоришь о неудобствах я тут не вижу ничего смешного Ты как женщина конечно этого не можешь понять Это проклятая служба так нарочно у меня сегодня доклад. Сегодня доклад, ты не забыл да, про это? Тут речь не о докладе. Да, о чем же? Ну, я просто хочу сказать, что обстоятельства складываются досадно. Софи, неужели ты могла подумать, что я не люблю тебя? О, нет. Ты любишь меня, но ты больше всего любишь удобство. Впрочем, я мешаю тебе. Тебе пора на службу. Ну, а куда же мне теперь идти? Это смешно, Софи. Неужели ты могла подумать, что я не пожертвую одним днем службы для тебя? Дело не в том... Ой, да я вижу, в чем дело. Боже мой, а куда же мне теперь идти? Клавера. Ну, скажите мне что-нибудь. Ну, жальте же надо мной. Скажите, неужели вы хотите, чтобы я вернулась к мужу? Чтобы меня били? Это же ужасно. Клаверов? А? Скажите мне, вы что? Действительно хотите, чтобы я вернулась к мужу? Я не знаю. растерялся Ну, если хотите, вы поступили неосторожно Ой, Неосторожно Да, да, неосторожно. Если вы требуете откровенности, я не вижу, почему бы мне не высказаться. Ну, хорошо. Хорошо. Положим, что я поступила неосторожно Положим, что мне нужно было остаться и терпеть. Но я ведь так поступила И этого не воротить А теперь-то что остается мне делать? Прежде всего, надо послать к мамам и сказать ей, что вы здесь. Посылайте. Сейчас же. Кто там? Чиновник от князя с бумагами. Вот, вот моя жизнь. Ни одной минуты свободы. Ну, нельзя послать. Ну можно, да, конечно, О, можно. Да я вижу, что нельзя. Я пойду в ту комнату. Только ради Бога, пошлите сейчас же, замамал. Сейчас же поезжай к Бобареву и вызовешь Дмитриевну. Слушаюсь. Надо бы накончать с этим делом, во что бы то ни стало. Извини, пожалуйста, Клаверов, что опоздал, сейчас только с постели. Тише, тише, Бобарева. Как? Теперь? Да, теперь. Не веришь? повезло, так ты жестоко ошибаешься. Убеждаю тебя, что проклятие моего положения трудно себе представить. Вчера Бобарев с пьяных глаз наговорил мне дерзости, а сегодня Суферсиана жалуется, что он прибил ее. Бог знает, куда я впутался. Какая скотина этот Бобарев. Так это несомненно, что скотина. Но я-то, я-то какую тут роль играю. Ты? Играешь роль человека, которому рано утром приезжают хорошенькие женщины. Да. Что ж, это еще не дурно. Да, это не дурно. А знаешь ли ты, что я всю ночь не спал сегодня? Что у меня всю ночь из головы не выходило вчерашние глупейшие происшествия? Можешь, да это вздор. Совершенно с тобой согласен. Но, к сожалению, Бобарев принадлежит к тому же кругу, к которому принадлежу и я. Mm -hmm. А если к этому добавить еще сегодняшний поступок Софьи Александровны? то дело, очевидно, перестает быть вздором. Это какой-то проклятый водевиль, к которому странным образом примешалась отвратительная трагедия. Нет, как хочешь, но потерять разом все, что добывалось ценой стольких трудов, стольких усилий, стольких... Стольких и прочее. Я тебя вполне понимаю, Клайва. Слушай, Набойкин, если я потребую от Бобарева удовлетворения, моя карьера кончена, это ясно, как деньги. Да. А с другой стороны, если я сделаю вид, что все происшедшее до меня не относится, ну, здесь же были свидетели на Набойкин. Я позорен, от меня отвернется все общество. Ну, конечно. Первые минуты будет не совсем ловко. А потом привыкнут. Но, к сожалению, есть третья, самая страшная сторона. Это то, что женщина на руках. Женщина, которая никак не хочет понять, что у человека могут быть свои обязанности. То, что ты думаешь сделать? А вот послушай Набойкин. Я обращаюсь к тебе, как к старому товарищу. Который не покривит душой. И прошу тебя отвечать мне по совести. Скажи, стоит ли того моя карьера, чтобы держаться ее? Еще бы! Да нет, нет, ты пойми, я же говорю не об удобствах, не о средствах для жизни. Но и в том смысле, что она полезна не для меня одного, а вообще. Ну, ты понимаешь? Какое же в этом может быть сомнение? Нет, Клаверов, ты не принадлежишь самому себе. Ты просто даже не имеешь права обращать внимание на подобные пустяки. Это-то именно я и желал знать. Значит, ты считаешь, что мне необходимо покончить с этим делом во что бы то ни стало? А, ну, так, теперь... Каким образом это сделать? Прежде всего, Софья Александровна, прежде всего надо заставить Бобрева извиниться перед тобой. Так. А потом уверить его, что в отношении его супружеского благополучия все обстоит в том же положении, как было до свадьбы. Дорогой друг, уж ты предоставил бы обтяжно вострить на эту тему. Князь приехал. Князь. он нам поможет в наших соображениях. Проси. Пусть. Князь. Я к вам с просьбой. Прежде всего прошу извинить за вчерашнюю неприличную сцену, поводом которой я совершенно невольно явился. А во-вторых... Я надеюсь, вы сами понимаете, что может составлять предмет моей просьбы. Это странное происшествие не может оставаться без последствий. Я совершенно с вами согласен, Клаверов. Следовательно, вы, князь, считаете, точно так же, как и я, что мне необходимо потребовать от Бобарева Удовлетворение? Я вполне такого же мнения, как и вы, Клаверов. Пардон, месье, как человек, приглашенный Клаверовым быть участником в этом деле, я считаю необходимым высказать свою точку зрения. Пожалуйста. Итак, я нахожу, что положение, в котором вчера находился Бобарев, уничтожает всякую идею обменяемости. Это несомненно. Следовательно, если Бобарев, как я надеюсь, я совершенно с вами согласен, Синобэйкин. Вы понимаете, Клаверов, нерешительно все равно, что у вас тут происходит. Ой, а впрочем, нет. Не совсем все равно, потому что вы чертовски рано подняли меня сегодня. Простите, я полагал, что вы, как человек мне близкой, примете в этом деле участие. Так бы каждый задушил эту мерзкую гадину. Ну да. Ну да, я люблю вас, Клаверов. Я люблю вас, потому что вы служите. Нет, не то. Я люблю вас, потому что дядя глубоко уважает ваши способности. Скажите, в чем именно я могу быть вам полезным? Нет, князь, судя по тому, как вы отсмотрите на это дело, мне остается одно только извиниться перед вами за то, что я так рано побеспокоил вас. Уверяю вас, Клавер, что смотрю на ваше дело точно так же, как и вообще на все дела на свете. Я считаю, что... Нет в мире ни худая, ни добра. Вы находитесь, что вчерашнее полученное вами оскорбление требует сатисфакции. Я согласен с вами. Но напротив-то вы доказывает, что вчерашние сцены, естественно, одного недоразумения. Конечно, я с ним согласен, потому что это относительно. Но я желал бы знать, князь, как бы вы поступили на моем месте. Клаверов, ну зачем вам добиваться этого? Ну, что же, собственно, могу ответить на ваш вопрос? Разве то, что я поступил бы точно так же, как и вы? То есть, То есть спросил бы другое лицо, как бы оно поступило, будучи на моем месте? Ну, не сердитесь, Клавер. Поймите, что во всяком случае вы можете рассчитывать и на мой совет, и на мое содействие, и на мою скромность. На одно только прошу вас не рассчитывать. Это на то, чтобы я вздыхал, Ахал и плакал. Чувствительность положительна, не в нравах моих. Итак, господа, я думаю, что мы можем продолжать. Итак, я нахожу, что кроме того, что Бобрев был вчера в самом странном положении, есть еще другое соображение, которое в этом деле должно иметь решающую силу. Послушаем ваших соображения на Бойке. Видите, господа, я славный малый, Соображение это заключается в том, что Клаверов не просто частное лицо, а некоторым образом деятель политической. Я нахожу ваше мнение совершенно справедливым, Сенобойкин. Ну что за мерзкая комедия. Итак, я говорю, что Клаверов занимает известное положение в административной сфере. Что он занимает свой высокий пост с честью. Что он полезен. Что он необходим, служат многие, но немногие представляют направление, олицетворяют а принцип. С этой точки зрения, Клаверов есть такая личность, в которой, можно смело сказать, нуждается вся благомыслящая часть русского общества. С этой точки зрения, нанести Клаверову оскорбление, значит, нанести ущерб тому принципу, которому он служит. Не так ли? Захим. Имеет ли он право рисковать собой? Принадлежит ли он вполне самому себе? Вот вопросы, на которые я по совести сказать, не вижу никакого другого ответа, кроме отрицательного. Браво, браво, браво, все ногой. Клавера, по этим начальным выводам вы можете предугадывать, что в сущности при ваша с Бобаревым заранее нами решена. Представьте себе, например, князь, что какой-нибудь негодяй оскорбил бы вашего дядю. Ну нет. Мы этого представлять себе не будем на бойке. Повторяю, Клаверов, вам отнюдь не следует принимать горячо к сердцу оскорбление, нанесенное вам господином Бобаревым. Не ли, князь? Но тут есть еще другое соображение. Бобарев наделал ну, на... Одним словом, князь. После нашего отъезда Бобрев повел себя до такой степени отвратительно, что Софья Александровна вынуждена была оставить его. Это действительно усложняет дело. И если Софья Александровна сама не возьмется содействовать нам, устроить ее примирение с мужем... Простите, господа, но это действительно в такой степени усложняет дело, что я решительно не могу присутствовать при дальнейшем разъяснении его. Просил бы вас повременить, князь. Вы были здесь, Софья Александровна? Да. Я была в той комнате. И как ни старался месье Клаверов, чтобы я не слыхала, что здесь происходит, я многое слышала. Позвольте же мне принять хоть маленькое участие в тех заботах о моей судьбе, которые так обязательно взяли на себя эти господа. Вы так страстно желаете, чтобы я помирилась с мужем, что у меня нет сил лишать вас такого невинного удовольствия. Чтобы вы снова подверглись оскорблениям? Чтобы снова какой-нибудь Бобарев осмелился поднять на вас руку? Ни за что на свете! Вы странный, Клаверов. Вы же играете кожей, а не внутренностями. Так выразился об вас когда-то мой муж. Ну, конечно, с чужих слов. Таким образом, я возвращаюсь к мужу, господа. Но только я возвращаюсь к нему не потому, чтобы я чувствовала какие-то угрызения совести или открыла бы в нем какие-то достоинства. Нет. Я возвращаюсь к нему, потому что мне, одним словом, Деваться некуда. Да, Клаверов, вы показали мне жизнь в настоящем свете. Вы сделали ее для меня каткой. Жизнь не от нас зависит, Саврисановна. Она отравляет нас в наших лучших стремлениях. Она безжалостно срывает лучшие цветы на пути нашем. Вы удивительно выражаетесь. Но позвольте мне сделать вам полезный совет. Пожалуйста. Выкиньте из головы, что вы директор департамента, и тогда, я думаю, вы будете выражаться свободнее. Итак, я возвращаюсь к мужу. Но зато месье Клаверов избегнет скандала. Зато он сохранит положение в обществе и не потеряет прав на всеобщее уважение. Разумеется, если месье Комаржинцев и Опрянин будут достаточно скромны. Князь, вашу руку. От господина Бобарева человек принес. Ждут ответа. Скажи, что сейчас. сам одну минуту. Кажется, я вчера наделал тысячу глупостей, любезных клаверов. Если это так, то во всем виноват твой милый свистиков, который постепенно накатал меня хересом до того, что я совершенно ничего не помнил, что делал. Во всяком случае, я желаю лично извиниться перед тобой.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 Клавера. Господа, да объясните же, наконец, ведь так не может оставаться. Что я должен делать, по вашему виду, этого письма? Ничего не делать. Я вам теперь решительно запрещаю что-нибудь делать. Вы же счастливы. Ну так чего же вам еще? Боже мой, что же это за люди? Не ты меня просто удивляешься. Ой, ой. Не удивляйтесь, ради Бога. Лучше уйдем отсюда скорее. Николай все всецело раскаивайтесь, знаете. Тебя всюду, знаете. Тебя всюду ищут. Ой. Я надеюсь, ты сумеешь объяснить ему твое поведение. Князь, вашу руку. Мне нет надобности просить вас, чтобы это все умерло. Ну и зачем? Все так благополучно кончилось, что Петр Сергеевич, очевидно, сам не найдет причины скрывать это. Его самолюбие не страдает. А что касается до чести женщины, то это такие пустяки, которыми право не стоит дорожить человеку, устраивающему свою карьеру. Вы меня не понимаете, Супер Александр. Может быть, Петр Сергеевич, может быть, и еще есть многое, чего я не поняла, но то, что я уже поняла. Мам, уйдемте отсюда, уйдемте, уйдемте, скольми.